привет всем зрителям моего канала спасибо что вы со мной это первый ролик после того как моя машина попала под обстрел в харькове Видео вы можете увидеть, 6 дней назад я выкладывал. Сейчас у меня есть возможность записать это видео и выложить его, так как есть интернет. В данный момент я не в городе, но все мои родные близкие находятся в городе Харькове. У них каждый день обстрелы, каждый день рушатся дома моих близких, друзей, людей, кого я лично знаю. И эмоции, конечно, очень Негативный ко всей ситуации и к правительству Российской Федерации. Еще хотел сказать, что я знаю замечательный канал «Заметки нумизмата». Это канал о монетах царской России. Я в первый же день написал автору с просьбой о поддержке и чуть позже написал сообщение у них на стене с просьбой разместить хэштег «Нет войне». К сожалению, я получил ответ, что у них возможно другая позиция и не хотелось бы вмешивать политику. Я понимаю, в тот момент еще не было никакой уголовного преследования люди сказали свое мнение. Сейчас в России это еще хуже, еще сложнее. Но я очень благодарен тем людям, которые поддерживают Украину, которые не молчат, которые не хотят смертей обычных мирных жителей. Я очень люблю общаться с профессиональными людьми, людьми, которые знают толк в своем деле и поэтому целый годы три месяца я поддерживал этот канал как спонсор так как он для меня был источником вдохновения и примером для подражания в данный момент к сожалению у меня нет возможности поддерживать этот канал и если честно пока нет желания именно быть спонсором данного канала я отменю подписку на спонсорство в данном случае у меня нет никаких претензий к ребятам. У каждого свое мнение по политической ситуации. Возможно, это видео будут смотреть люди из России. Я бы хотел им сказать пару слов. Задумайтесь над тем, что сейчас происходит с вами. Что сейчас происходит с вашей экономикой? Страдать будут именно обычные простые люди из-за каких-то политических решений. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы это прекратить. Потому что с каждым днем будет все больше и больше санкций. И больше и больше людей будут терять работу. Подумайте о своих детях. 2022 год. Очередь в банкомат. Два часа ночи. Друзья, и сейчас как никогда всем украинцам нужна поддержка, нужно быть вместе, нужно быть сильными. И поддерживайте, пожалуйста, друг друга. И спасибо всем, кто смотрит. Я продолжу снимать для вас видеоролики.